Почти не проходи мимо, подскажи мне путь к твоему сердцу Да, похоже, что путь к моему сердцу никому не найти Где мне взять спелые авокадо для моего гуакомоле? Ай, прекраснейшая женщина, ты можешь обойти весь базар Но сезон авокадо еще очень далеко Ну, взвесь мне тогда фунт турецкого изюма А? Не может быть! Это он! Эй, hey, Светлоокая, куда ты? А как же Изюм? Все хорошо, Хасе. Прекрасно, Мига! Есть отличный мотивчик! Какая чудесная мелодия! Ну, как будто я ее уже где-то слышал Да-да, она не моя Зоя напела Слушай, а давай разучим ее? Может быть, даже пластинку запишем? Карамба! Я просто в восторге! Еле сдерживают, чтобы не взлететь! А слова есть? Мне кажется, там еще слова были Этой мелодии не нужны слова Она рассказывает все прямо сердцу И что же она говорит? Откуда я знаю? Сердцу слова не нужны. Мне все-таки кажется, что это старый мотивчик. Старый не старый, какая разница. Это будет хит. Я носом чую. Так, шишбеш, ну и вот, идем мы с ним туда-сюда философствуем. Ах. Я ему говорю, осьминог дорогой. Когда? Сегодня. Где? Где ты его видел? У вас не конечно. А как играет на гармошке? Фа <плодисмент> А ты откуда знаешь? <плодисмент> Нет, это не мой мотивчик. Я услышала его у Софи. У нее есть пластинка. Рамбо, не может быть Только соберешься записать новую пластинку, она уже есть у Софии Но где же я ее слышал? Точно не у Софии И слова были, кажется, что-то про море А море, море... Нет, нет, сердцу не нужны слова Прав прав, слова там были Вроде бы это песня о разлуке Но не про море Можно послушать пластинку у Софии Софи, Со Софи, он здесь, я его видела, я не могла ошибиться, это он Кто здесь? Ничего не понимаю Я не могу его найти, но я знаю, как это сделать Дай мне скорее пластинку Он здесь? Он самый, твоя самая большая люк Софи, молю, пластинку да, пластинку, пластинка, пластинка. А, вот она! А ты куда? На радио! А, неужели он самый? Бонжур, Софи! Как дела? Ну и где эта пластинка? Та самая! Вот, пластинка. Какая пластинка? Ставь, ставь ее скорее! Да, да, да ты что, у меня и эфир на носу. Опять твоя кубинская музычка. С вами радио... Легкой страны Сегодня прекрасная погода Мы летим, летим Это вопрос жизни и смерти Это песня Он услышит ее и все поймет Пока мы летим, нормально Музыка в конце эфира Я поставлю, поставлю Прямо, прямо сейчас Он должен Должен ее услышать ну хорошо хорошо пока мы летим прямо сейчас он должен услышать у, у нас прекрасная погода это вопрос жизни и смерти э -э -э -э -э -э короче со мной все в порядке и сейчас вы услышите я не знаю какую пластинку Я им ничего не сказала, но я ведь все знаю. Ведь эта песня... Алюш... Эта музыка говорит с моим сердцем. О, я вспомнил. Я слышал ее в Гаване. Какой удивительный голос. Когда-то это был мой голос. Я написала эту песню, чтобы сказать ему, что я передумала. И хочу остаться с ним. Навсегда не уходи, ничего мне не говори, просто не надо, слов, сколько шагов будет до двери. Восемь шагов, девять шагов así número es tomar son un cielo caravela así número es